Сузарского тракта. Сегодня здесь произошло событие. Известные московские блогеры посетили места. Собирайтесь, собирайтесь. Да, да, да. Московские блогеры. Алексей Стомин, известный московский блогер. Приехал в сузорский тракт сегодня. Пока мы его не видели. Мы его ожидаем, что он сюда придет. Здесь мы его встретим. Возможно, будет прямая трансляция в ТикТоке. ВКонтакте, Ватсапе, в Одноклассниках можно записываться. Подписывайтесь на наш канал, берлога ру. Идем в дом купцов Агаповых. Будем потреблять чи, Сейчас колбасу мясную. Бывало. В лесе, зимовало, в лесе, зимовало. Что ж ты там робила, что ж ты? заканчиваем нашу передачу к сожалению но как всегда мы оставили приз это 5000 рублей под мельницы под первой ступенькой вы спокойно его найдете это город суздаль центральная площадь торопитесь быстро обычно наша передача заканчивается на этом всем спасибо до новых встреч Садила, красочки, сади. Весна, где бывала, весна, где бывала. Последний подписчик ушел, Лех.